Уважаемые друзья, все в полном порядке. Дело в том, что губернатор нашего города прокомментировал ситуацию относительно дорожного строительства. И сейчас я зачитаю его доклад. Под аккомпанемент Киркорова, естественно. Почему так жесток снег? Растворяет собой асфальт. И по кругу зачем бег? Каждый год стелим новый асфальт. Не дает утра Но скажу я вам всем одно Ты одно лишь должна знать а, По составу асфальта <звучит> Говно Слово говно Я завуалировала там слово говно Если вы не поняли, то я вам подсказку дала а, Это все новости на сегодня А теперь о погоде Что такое? Где? Давай Не знаю. Подожди, это что, правда? Это живой Это живой Снимай, снимай, снимай, снимай.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 не <свят> Медведь! Суду <свят> показать, да? Леш, можешь взять его и так? Ну, конечно. <свят> Сегодня мы будем пробовать деревенский <свят> самогон. Я бы сказал... Что это даже горько и все давай целуй детка. Чё бать нормально нормально все рыбачишь и как клюет? Клюет. Это же он. Кто? Человек, который закрыл Кредиты и ипотеку. Кошмар Всем привет, ребята Кто лазит по кедрачам в тайге Готовь, Занимается орехом, шишку. Сейчас я покажу вам мастер-класс Как надо лазить по кедрам Три Давай. Друзья мои, в этот теплый жаркий день желаю всем добра, улыбок, любите друг друга. Одним словом, будьте счастливы! Кайфуем! Поехали! Сегодня в